Уф, привет, привет, дорогие друзья! Как вы меня видите и слышите? Всем привет! Привет, привет! Как вы меня видите и слышите? Алло, алло! Здравствуйте, здравствуйте! Добрый день! Как вы меня видите и слышите? Напиши. Всем привет! Добрый день! Как вы меня видите? Напишите, вы меня видите и слышите? Очень важно для меня. Так, пишите. Вы можете меня видеть и слышать, дорогие друзья. Теперь добро пожаловать на эту встречу. Дорогие друзья, напишите, вы можете меня видеть и слышать. Ура! Да, извините, пожалуйста, извините, я хотела использовать специальную программу, но... А, добрый день, Эван, добрый день, Дезирея, да. Извините, я хотела использовать специальную программу, но это было немного сложно, так что была маленькая проблема, но я с вами, извините, что я опоздала. Так, Эрик Эван Дезире, добрый день. Хорошо, дорогие друзья, сегодня у нас с вами будет политическая лексика. Политическая лексика. Добро пожаловать. Отлично, Шанталь, супер. Пишите ваши вопросы, пишите, откуда вы, и я буду говорить о политической лексике. Мы пишем только по-русски, говорим только по-русски. И обычно я не люблю говорить о политике с моими э, э, и дачниками, и слушателями, но я думаю, что это важная лексика, так что сегодня... Вы можете писать все, что хотите. Вы можете писать, кого вы любите, кого вы не любите. И да, сегодня такой специальный день. И после этого, этой нашей встречи через два дня вы можете почитать тоже эту лексику. Я буду вам говорить лексику, писать, и вы тоже, пожалуйста, практикуйте. Привет, Фатих, привет, Сали. Да, трудно разговаривать о политике. Да, это правда, это трудно разговаривать о политике. Но я не буду вам говорить сегодня, кого я люблю, не люблю. Просто полезная, важная лексика, чтобы читать о политике, говорить, говорить с друзьями. Ой, привет из Баку, Айгун. Привет, привет. Хорошо. Да, я не специалист в политике. Я не знаю больше, чем обычный человек в России или во Франции. Поэтому, да, мы будем смотреть общую лексику, очень неспецифическую политическую лексику. Хорошо, номер один, номер один. Когда мы говорим о политическом режиме да, какая у нас система политическая что мы можем сказать да извините жереми и берзот да была маленькая техническая проблема сейчас все хорошо хорошо что мы можем сказать когда у нас какой политический режим вы можете написать как вы думаете какие есть типы политических режимов так, ну, например, у нас может быть демократический режим. Да? Демократический режим, когда, когда у нас есть люди, которые говорят, кого они хотят видеть президентом и так далее. Это демографический режим. Да, кстати, ставьте, пожалуйста, лайк, лайкайте. Дальше. Бегзот, да, авторитарный, очень хорошо, у нас может быть авторитарный режим. Авторитарный режим эм, – это когда, я думаю, это когда есть группа людей, маленькая группа, которая лидеры страны. Да. Коммунизм, хорошо, Айгун, так, авторитарный, также у нас есть тоталитарный тоталитарный режим. Тоталитарный режим, я думаю, что это когда государство, вы знаете, друзья, государство – это лидеры страны, когда они хотят контролировать все сферы жизни, все сферы жизни. Это тоталитарный режим. Я думаю, что СССР, да, вы знаете, это был тоталитарный режим, и тоже сейчас… Северная Корея, тоталитарный режим, значит, тоталитарный, авторитарный, э, демократический. А также анархия. Привет, Дарья. У нас может быть анархия, тоже форма, когда нет никакого режима. Но я думаю, это очень редко и очень короткий период. Так, давайте попрактикуем. Как вы думаете, у вас какой режим у вас демократический, авторитарный, тоталитарный в вашей стране или у вас анархия? Как вы думаете, напишите. Так, пишите. Угу. Какой у вас в вашей стране режим? У нас может быть тоже демократический, гибридный режим, я думаю. Да? А в России... Мне трудно сказать. В России есть люди, которые говорят, что Россия – это авторитарная страна. Но в России, в принципе, если у вас нет конфликта с президентом, с этой группой, вы можете делать, что хотите. Вы можете путешествовать, вы можете писать. Но если у вас есть конфликт с маленькой группой людей, может быть трудно. А в Италии у нас демократический режим, айгун демократический, а монархия, да, но монархия – это не режим, это форма, я думаю. А если есть специалисты по политике, пишите. Демократический в Великобритании. А, так, хорошо. Значит, это лексика, чтобы сказать режим. Теперь форма, форма. Политическая. Это может быть федерация, да, например, российская федерация. Это может быть республика, например, я живу во Франции, здесь республика, федерация, республика. Монархия, монархия, вы знаете, это когда лидер, официальный лидер страны, это король или королева. Король-королева. Это монархия. Так. И, может быть, слово, которое вы не знаете, это княжество. Княжество. Князь, князь, это как принц, принц, маленький король. И княжество, это когда лидер страны не король, а князь. Например, Монако. Вы знаете, Монако – это княжество. Княжество Монако. Вот тоже такая интересная форма. Тоже у нас есть, например, военная диктатура. Военная диктатура. Это очень страшный режим, я думаю, когда армия говорит, как мы должны жить, как мы должны... Что мы должны делать? Да, Франция, республика монархического типа. Хорошо. Так, республика, да, княжество, королевство, монархия. И у нас может быть государство. Вы знаете, государство – это как страна. Государство с однопартийной однопартийной системой, когда только одна партия, и это не совсем демократия, да, когда только одна партия. Город-государство. Привет, Гаспар. Эван, город-государство. А, это как Ватикан, может быть. Да? Ватикан, как один город, это как государство. Очень важное слово, дорогие друзья. Государство – это как страна административно страна. Вот, напишите, какая у вас форма. Значит, э, э, Шанталь написала, Франция – республика монархического типа. Кто из Великобритании, из Англии, из Шотландии? Кто, какая у вас форма? Напишите. Вау, у нас уже 40 человек, супер! Ставьте лайк, пожалуйста. Конфедерация... Угу. А, как Швейцария, да, Швейцария, я думаю, это конфедерация, хорошо, империя, очень хорошо, отлично. Ну, это не очень трудная лексика, потому что вы знаете все эти слова, да, это все интернациональные слова. Теперь давайте посмотрим более а, такую лексику, более специфическую. Так, привет, Сантьяго из Осла. Так, а Норвегия это какой, какая форма и какой режим? Напишите. Хорошо. В Узбекистане республика. Угу. Бегзот, я очень хочу поехать в Узбекистан. Мы планировали поехать в Узбекистан, но э, был коронавирус, и мы не могли. Но я очень, я мечтаю поехать в Узбекистан, может быть, в этом году. И вы сказали, у вас республика. Хорошо. Хорошо, что у нас обычно, кто у нас лидер страны, лидер правительства? Это партия, да, у нас есть партия. Партия – это группа людей, вы знаете, у которых есть какая-то позиция, это партия. И та партия, которая номер один, которая лидер, мы говорим по-русски Правящая, правящая партия правящая партия править править страной значит быть лидером контролировать страну правящая партия или партия у власти власть друзья это когда мы можем делать что хотим, когда у нас есть контроль, это власть, власть. И партия у власти – это партия, которая контролирует. А Гаспер Монако, я говорила Монако, это княжество. Князь – это как принц, и княжество – Монако. Привет из Индии, хорошо, хорошо. Значит, партия – правящая партия. Какие у нас есть типы партий? Ну, я знаю только чуть-чуть, только Россию, Францию, чуть-чуть Великобританию. И, например, для меня США, я не очень понимаю, Америка, какая это система. Так, Норвегия, парламентская демократическая монархия. Вау! Спасибо, Сантьяго. Хорошо, какие у нас есть какие у нас есть типы типы партий, позиций ну самая классическая это левые потом есть центр или центристы и правые да? почему мы говорим левые правые потому что это они это группа людей да? левые центристы и правые левые ну, вот, например, в России, во Франции левые это социалисты. Они обычно хотят больше для бедных и так далее. Центристы они в центре, и правые они больше как консерваторы да, они хотят они против абортов, против иммиграции против часто. И часто там есть такой национальный аспект, националисты чуть-чуть. Вот, значит, левые, центристы, правые. И если их позиция очень экстремальная, очень, очень такая экстремальная, да, мы говорим, крайние левые или крайние правые. Пожалуйста, друзья, если вы слушаете, смотрите, тоже повторяйте эти слова, потому что никто вас не видит, не слышит. Да? Крайние левые, крайние правые. Край – это, ну, например, у меня есть книга, да, книга, и это край. То есть они как граница, лимит, край. Так, Крайние левые, крайние правые. Хорошо? Да, например, национальный фронт во Франции – это крайние правые. В Узбекистане четыре партии. Хорошо, я, я не знаю, сколько хорошее количество партий. Ну, например, я все знают, что в США две большие партии. А в России много, но лидер одна. Да. Хорошо. Значит, да, левые, крайние левые обычно это коммунисты, и крайние правые. Это обычно националисты, да, может быть, даже нацисты, коммунисты, националисты. Хорошо, пишите, друзья, ваши комментарии, конечно, ставьте лайк и пишите, пишите, напишите, какая партия у власти в вашей стране. Например, мы можем сказать, в моей стране у власти... Например, левые, или демократы, или, например, крайние правые. Угу. Крайние правые. Вот. В России у нас там большая, самая большая партия называется «Единая Россия». «Единая Россия» – это партия у власти. И в России трудно сказать, какая это партия. Может быть, больше правая, больше правая партия. Но я никогда не думала, какая это партия, правая или левая. Может быть, больше правая, чем левая. Да? Так, консервативная партия в Великобритании у власти. Да, пишите, друзья, в вашей стране какая партия у власти. Гаспер, я не знаю, кто правит Швейцарии. Айгун, не знаю. Ага, понятно. Да, это трудно иногда сказать. Иногда мы знаем, что это крайние левые да, социалисты. Иногда мы знаем, что это правые. Иногда трудно сказать. В США у власти демократическая партия, центристская левая. Ага. Понятно. И еще сейчас очень популярна партия зеленых. Зеленые. Зеленые, вы знаете, зеленые ⁇ это обычно люди, которые за экологию. Экология ⁇ это важно для них. Да? В Нидерландах правительство состоит из четырех партий и центристы. Центристы сейчас у власти. Да? Понятно. Хорошо. Хорошо. И как, какая у нас может быть система? Ну, например, в России, как, как работает система правительства? В России есть несколько уровней. Уровень – это как этаж. Да? Там есть президент, лидер страны. Там есть, номер два, федеральное Собрание. Федеральное собрание – это как парламент. Федеральное собрание. Собрание – это группа людей. И там люди из разных регионов говорят, какие интересы у людей в регионах. Это как идеальный концепт. Да? Федеральное собрание. И в федеральном собрании две части, две группы. Номер один – это Совет Федерации. Маленький урок для вас. Но я тоже читала в Википедии это, так что. Совет Федерации. И номер два – это Государственная Дума. Государственная Дума. Но это не очень для вас может быть важно, но это интересно. Да? Совет Федерации, Государственная Дума. И еще форма власти – это суды. Суд, друзья, суд – это организация, которая говорит, кто прав, кто не прав в конфликте. Да? Значит, если президент, например, что-то сказал, то, в принципе, суд может сказать, что это неправильно. То есть такие три части – президент, Федеральное собрание и суд. Хорошо? Так. В Азербайджане я только знаю новая азербайджанская партия. То есть у вас тоже одна большая партия. У нас интересные страны. Азербайджан, Узбекистан. Равиндер. Россия – это демократическая страна. О, Равиндер, какой вопрос? Я не знаю. Как я... Это чувствую и вижу, Равиндер, как я сказала, в России вы можете делать все, что хотите, писать, что хотите, если это не конфликт с очень высокой партией, если нет конфликта с какой-то группой людей. То есть я не знаю, это демократическое или нет. Может быть, больше авторитарное. Я не знаю. Я не, не специалист. Я говорю, что я вижу. Да? Например, в моей семье ни у кого никогда не было проблем в России, но у меня есть друзья-бизнесмены. Если есть конфликт интересов с партией, с людьми из партии, то у вас могут взять бизнес и... Я не знаю, какой это режим, <laughs> я не специалист, да? Хорошо. Но э, если вы просто турист, и вы хотите путешествовать в России, то у вас абсолютно никаких проблем не будет. Да? Хорошо. А, так, хорошо. Теперь давайте посмотрим на лексику выборов. Выборы. Выборы. Выборы – это такое... Э, процесс, когда мы выбираем кандидата, президента и так далее. Выборы. выборы, да? а Когда мы говорим, кто мы хотим, чтобы был президентом, лидером, премьер-министром. Да? И выборы, я думаю, что Выборы сейчас есть во всех странах. Иногда это чуть-чуть как театр, но они есть. Например, в США выборы – это очень как спектакль. Когда я из Франции или из России смотрю на выборы в США, я думаю, боже, это просто театр, да, выборы. И да, Айгун написала очень хорошо, «На выборах мы голосуем». Голосовать, Проголосовать за плюс винительный, да. А проголосовать, например, за женщину. Например, в Белоруссии была проблема, был кандидат женщина, и люди проголосовали за эту женщину. Так, да, хорошо, отлично. Значит, мы говорим, я голосую, я голосовал за, я голосовал за партию и за партию русский подкаст, например. Я голосовал за партию русский подкаст. Так, значит, ну, конечно, это другой вопрос, но в... Обычно мы не говорим, за кого мы голосуем, и мы не спрашиваем. Да, например, во Франции, за кого ты голосовал? Нет, так обычно не говорят. Голосуем за мир, да. И другой глагол – это избирать, избрать. Избирать, избрать президента. Президента. Значит, голосовать за президента и избрать президента. Избрать это уже результат. Да? Например, у нас в стране уже 10 лет избирают зеленых, например. Избирать это уже результат, и голосовать это просто то, что мы делаем, как. Хорошие граждане. Так, гражданин, гражданка – это официальный термин, когда люди живут в какой-то стране, и у них есть паспорт страны. Давайте маленький пример. Напишите, дорогие друзья, вы голосуете? Конечно, можете не говорить за кого, <laughs> это секрет. Но напишите, например, я всегда голосую на президентских выборах на президентских выборах я всегда голосую на президентских выборах на выборах парламентских нет и на выборах мэра я тоже голосую и я должна голосовать два раза в россии и во франции. Я голосую. Напишите, дорогие друзья, вы голосуете. Так, 55 человек смотрит и 30 лайков. Где еще 25 лайков? Пожалуйста, ставьте лайк. Напишите, я голосую. Так, Шанталь, я всегда голосую. Шанталь, на всех выборах. Да? За, это плюс, ваш кандидат. Я всегда голосую на всех выборах выборах айгун я всегда голосую на выборах депутатов я всегда голосую джереми даже на местных выборах местные выборы это мэр может быть депутаты и так далее супер очень хорошо Газпер, я не голосую потому что не гражданин а не гражданин страны где вы живете да хорошо хорошо значит можно голосовать за президента, за премьер-министра, как в Великобритании. Премьер-министр. Там премьер-министр. В России тоже есть премьер-министр, но он после президента. Премьер-министр. В Германии у нас канцлер. Канцлер. Канцлер. Канцлер. Дорогие друзья, вы очень спокойные. Я не вижу, почему вы не критикуете власть. Я думала, что будет много конфликтов о политике. вы такие добрые сегодня. Канцлер. И если это не лидер страны, а, например, лидер города, это мэр. Лидер региона, это губернатор. Хорошо. И сенатор, это в Америке и в России депутат. Депутат. Хорошо. Бехзот, я всегда голосую за президента. Да, я всегда голосую за президента. Хорошо. Хорошо. Так, ну я думаю, что мы уже посмотрели интересную лексику. И когда у нас есть человек, который хочет который хочет быть мэром, президентом. Мы можем сказать кандидат, кандидат в президенты. Угу. И очень хорошая фраза, мы говорим выдвигать, выдвинуть свою кандидатуру. Выдвигать, выдвигать, выдвигать, выдвинуть, значит сделать так, да? Например, тут и так. Да? Выдвигать, выдвинуть. Это значит, что человек был здесь, а потом он говорит или она. Я, я, я хочу быть кандидатом, и он выдвигает или она выдвигает свою кандидатуру на пост мэра. Да? Например, Например, если вы очень активный человек в вашем городе, то ваши друзья могут сказать, «А, ты должен, ты должна выдвинуть, выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра, потому что ты можешь много сделать для этого города». Так, «бургомистер». Так, это бургомистр, это в, как мэр, да, в Германии, да? Хорошо. Равиндер, мы голосуем на выборах членов совета директоров. А да, если в фирме, тоже. Привет, Анна-Мария. Хорошо. И у нас есть кандидат, и обычно, чтобы у кандидата был успех, то есть хороший результат, нам нужна... Группа людей, да? И обычно мы говорим «сторонники». Популярное слово «сторонники». Сторонники uh, этого кандидата. Сторонники Алексея Навального, сторонники Владимира Путина. Это активные люди, которые идут на демонстрации, на митинги, чтобы сказать, что... Uh, мой кандидат самый лучший кстати если вы не знаете еще митинг по-русски это английское слово но по-русски митинг это политическая встреча да? я иду на митинг против коррупции то есть это митинг это всегда политическое слово в россии да? если вы идете в ресторан с друзьями вы не говорите я иду на митинг. Митинг это политическое. Хорошо. Если кандидат выдвинул, выдвинул свою кандидатуру, и он, или она, на первом месте, это глагол ⁇ выигрывать, выигрывать, выиграть ⁇ Знаете, как в футболе шахматах выигрывать выиграть на выборах да? или побеждать победить тоже выиграл выиграть извините выигрывать выиграть выборы или побеждать победить на выборах давайте сделаем фразу на на последних выборах, пишите, тоже, друзья, по-русски, на последних выборах у нас, у нас в стране победила партия. И можно сказать, например, победила левая партия. Левая партия. Напишите, друзья, ваш пример. На последних выборах у нас победила э, партия демократов. Да? У нас победила партия «Единая Россия», как Россия. У нас победила партия консерваторов и так далее. Напишите да? ваш пример. Угу. Хорошо. Так, напишите, кто у вас победил. Я буду читать. Если у вас есть вопросы, может быть, какие-то слова, которые вы не знаете, не знаете, как сказать что-то, или всегда думали, как сказать, тоже напишите. Так, на последних выборах в Дании победили социалисты. Отлично, супер. И ПЭД, да? Большинство во всех странах выборы, как театральные игры. Играют с нами игру. Ну да, Хамид. У нас победил тайкун. А, Каспер, это тайкун, это как очень богатый бизнесмен. Да? Вы хотите сказать? Так. Пишите, кто у вас победил. И пишите только на русском. Угу. Хорошо. Так, хорошо. А на последних выборах у нас в стране победила партия нового Азербайджана. Победили центристы. В США на последних выборах у нас победила партия «Либерал». О, в Узбекистане. Ага, здорово. Это интересно, потому что, Бегзот, когда мы слышим «стан» – Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, мы часто думаем, что это как диктатура тоталитарная. Но я слышала, что Узбекистан – очень прогрессивная страна. Партия «Ау Выиграла выборы. Хорошо. Отлично. Хорошо. Конечно, если у нас есть одна партия, которая победила, другая партия будет против, потому что у них другие позиции. В Лионе Франция экологи победили на, музы... на муниципальных выборах. Отлично, Эрик. Эрик, я жила в Лионе 8 лет. Я очень рада, что там экология – это так важно. Хорошо. Да, если партия победила, есть люди, которые не рады, и это оппозиция. Оппозиция. И политик, который против правящей партии, то есть партия, которая контролирует страну, это оппозиционный политик. Привет, Кари. На последних выборах в Италии победили идиоты. А, хорошо. Вот мы говорим о политике. Нужно чуть-чуть. Огонь! Да. Кари, вы из Финляндии. Финляндия это очень прогрессивная страна. Кто у вас победил на выборах последних в Финляндии? Угу. Да, оппозиционный политик. Оппозиционер. Также оппозиционер. Это все интернациональные слова. Так, и если мы говорим чуть-чуть о... Не чуть-чуть, а об очень агрессивной политике, обычно их дебаты, они решают их в Думе или в Сенате, или в парламенте. В парламенте. Но если если институты работают не очень хорошо, и если есть много агрессии, то иногда бывает, что политиков оппозиционных, например, могут убивать, убивать, убить. И если кто-то хотел убить, вы знаете, убить это, например, убить человека, но не было хорошего результата. По-русски это покушение. Покушение на политика. Значит, было совершено, было совершено, совершить это сделать. Такой язык официальный. Было совершено покушение на оппозиционера. Так, у нас в Новой Зеландии победила коалиция центристов и зеленых. В Узбекистане была диктатура, а сейчас почти демократия. Хорошо. А диктатура, Бигзот, это была СССР, советская диктатура. Да? Так, в Нидерландах победили консерваторы, но через три недели будут выборы снова. А почему, Михаил? Почему? Потому что оппозиционеры не хотят принимать результаты. Почему будут выборы опять в Нидерландах? Хорошо. Да, значит, покушение. Покушение на... Значит, кто-то хотел убить э, человека. И мы знаем, что в России была такая история. Ээ, и... Э, в некоторых странах, если лидеры страны могут все, если у них очень большая власть, то э, они могут использовать спецслужбы. Интересное слово, спецслужбы. Это специальные службы. Служба это как группа, сервис. И спецслужбы обычно... Ну, в России это было КГБ, НКВД, в США CIA, в Великобритании MI... MI5 или MI6, я не помню. И это спецслужбы, то есть это шпионы, да, спецслужбы. И есть страны, где спецслужбы иногда... Убивают людей, да, но ну, это очень неприятные истории. Да? И я не буду говорить о, о, много об этой истории. Ага, Джереми MI6, понятно, это спецслужба, британские спецслужбы. Но, эм, например, в, когда мы говорим об Алексее Навальном, это было «Отравление». Отравление ⁇ это когда человек что-то съел, в общем, есть какой-то элемент химический, опасный, и человек это съел или взял. Это отравление. Да, секретная служба. Бенджи Джеймс Бонд принадлежит МИ-6. Да? Джеймс Бонд работает в спецслужбе. А Каспер, как получить работу в КГБ? Ну, мне кажется, можно отправить имейл e и сказать, что у вас есть очень важная информация, Каспер, о, о вы живете в Швейцарии, да, о Швейцарии и без проблем, я думаю. Так, Кари, у нас в Финляндии победил соци... победили социал-демократы, левый союз, очень хорошо союз, это как коалиция и зеленые. Во. Много у вас партий. Хорошо. Хорошо. Так, э, вот, вот самая главная лексика. Вау, у нас уже 60 человек. Вау, супер. Пожалуйста, ставьте лайк. И если вы хотите, вы можете сделать донат, но это не важно. Это... Как, как говорить о политике с людьми? Как можно спросить, если нам интересно, что они думают. Я уже много говорила об этом, и я писала у себя в блоге, что очень часто, когда люди слышат, что я русская, они сразу говорят, о, русская, я люблю Путина. Но осторожно, не все русские любят Путина, поэтому, когда вы говорите с русскими, не надо сразу говорить вашу <смех> позицию, да? <смех> Хорошо. А как можно, что можно сказать, если мы хотим узнать интересы политические человека? Мы можем сказать, что ты думаешь о, например, что ты думаешь о, что ты думаешь о политической ситуации в России. Но у нас есть более красивая форма, вы можете сказать, как ты или вы, как вы относитесь, как вы относитесь к, например, Путину, Лукашенко, эм, например, Навальному. А как вы относитесь? Относитесь, значит, что вы думаете? Когда вы не говорите вашу позицию, вы просто Хотите знать, что человек думает? Да, это хорошая фраза. Как вы относитесь к... Так, э, так, так, так, привет. Ага, Служба государственной безопасности в Узбекистане DXX. Ага. Так, ага, интересно, Ларс. MI5, MI5 это внутренние спецслужбы. То есть это внутри страны, и МАИ-6 – это иностранные. А, Ларс, у вас есть МАИ-7, МАИ-8? Хорошо. Хорошо. Так, спасибо, привет, привет, Доминик. Хорошо, значит, «как вы относитесь к…» – это очень хорошая фраза, чтобы узнать позиции другого человека. Обычно мы не спрашиваем, за кого ты голосуешь. Да, за кого ты голосуешь. Обычно мы не спрашиваем, это, это не тактично. Но иногда человек может сам сказать. Я голосовал за... Часто люди это говорят, когда им не нравится, что делает этот кандидат, и они могут сказать, да, я голосовал за, не знаю, я голосовал за Путина, но сейчас я думаю, что я это сделал зря. Зря значит правильно. Да, то есть, но обычно мы не говорим, за кого ты голосуешь, это не тактично. Если вы хотите ещё... Две красивые фразы, одну красивую фразу. Если мы говорим о другом человеке, например, о дедушке да, или папе, мы можем сказать, каких политических взглядов... Каких политических взглядов? Взгляд – это как позиция. Придерживается... Я знаю, это большая фраза, но вы уже знаете много хороших слов. Придерживается твой папа, например. Придерживаться политических взглядов это значит иметь политическую позицию. И для вас это тоже хорошо, потому что мы можем сказать, ой, я не люблю, я не люблю Путина, я не люблю Трампа, я не люблю Обаму. Но это будет немного агрессивно. И часто, когда мы говорим о политике, вы знаете, люди могут быть очень агрессивными. Хотя я не знаю, почему, но это так. И эта фраза «я придерживаюсь левых взглядов», например, это более деликатно, более красиво. То есть вы не говорите конкретный кандидат, вам нравится, не нравится. Вы говорите вообще вашу философию, и «я придерживаюсь левых взглядов» — это более красиво, более деликатно и вежливо. Да. А если у нас нет политических взглядов, мы можем сказать «я не интересуюсь политикой». «Я не интересуюсь политикой». Но. Кстати, в России люди часто говорят, «А, я не интересуюсь политикой». И это очень легко услышать в России. Но я думаю, что, например, во Франции все интересуются политикой. Да, в США и у каждого должна быть политическая позиция. Но в России сейчас молодые люди больше интересуются политикой. Но люди, как я или старше очень просто могут сказать «я не интересуюсь политикой». Так, друзья, напишите, каких политических взглядов вы придерживаетесь? Очень красивая фраза. Или просто вы интересуетесь политикой? Например, «Привет, Саверио!» Например, «Я интересуюсь политикой обычно в момент выборов, когда есть выборы, я читаю программу». И да, я интересуюсь. Но обычно не очень, не очень. Хорошо. Мы с вами почти закончили. Пишите ваши вопросы. А да, Айгун, можно сказать, какой у вас политический взгляд? Взгляд? Нет, Айгун, взгляды. Я делала видео на тему взгляд и взгляды. В Ютубе у меня есть. Взгляд – это просто смотреть. И взгляды – это позиция. Значит, какие у вас политические взгляды? Да, можно. Угу. Так, э, МАС-7, это служба из фильма «Трансформеры». Да. Так, Гаспер, меня интересует политика только, когда я слышу, как политики крадут. Ага, красть, украсть, это значит брать деньги. Так, Карри, депутат муниципального совета. Вы, да, вау, молодец. А какой партии? Э, Ларс, я не думаю, что, это, что политика важна. Это мало влияет на мою жизнь. М -м -м. Так, между выборами говорить о политике бесполезно. Хорошо. Да, видите, разные позиции. Но я думаю, что в России люди более толерантные, если вы не интересуетесь политикой. Вы можете сказать... Мне это не интересно и это не будет проблемой. Может быть, очень молодые люди, очень активные, но... Ага, Кари, партия центра. Угу. Ли, я сейчас живу в России, я заметил, что почти никто не говорит о политике России. Предпочитает говорить о политике США, ну, потому что это интересно, Ли, такая интересная, интересный театр в России, скучно очень. Но... Зависит, я думаю, в последнее время интересно. Хорошо. Так, дорогие друзья, у нас еще пять минут, и у меня для вас десерт. Поставьте, пожалуйста, лайк. У меня для вас десерт. Несколько политических терминов, которые мы используем в сленге. Сленг – это язык, который неофициальный язык. Есть несколько слов, это политические слова, но это сленг. И это вы никогда не увидите в учебниках или в книгах, потому что это люди обычно говорят или пишут на форумах. Ту -ту -ту в России все разговоры рано или поздно сводятся к двум темам. Либо о женщине, либо о политике. Ага, так... Ага, есть ли у вас профессиональные недостатки, если вы фан Путина? Недостатки, вы хотите сказать, если вы не фан Путина. Ага, доктор, да, я поняла. Есть ли у вас проблемы на работе, если вы не любите Путина? И если вы госслужащий? Госслужащий. Это человек, который работает на государство. У меня есть конкретные истории, когда, например, есть митинг за Путина, и в этой фирме, если это, например, школа, школа очень часто, директор школы говорит, все идут на митинг за Путина. Если вы не идете, у вас, ну, не знаю, коллеги будут смотреть на вас не очень приятно. Поэтому, да, если вы госслужащий, то очень часто нужно да, участвовать в митингах. Есть такая проблема, да. Хорошо, ну что, у меня есть для вас четыре политических сленговых слова. Первое слово, оно уже старое, это «совок». Савок. Совок, совок – это Советский Союз, вы знаете, СССР, Советский Союз. Вообще, совок – это такой инструмент, когда у вас есть, когда у вас грязно дома, у вас есть совок. Но в сленге это Советский Союз. И совок – это негативное слово. Хорошо? Негативное слово. И часто люди, как, когда говорят совок, они говорят негативную позицию. Например, можно сказать, я жил в совке, и там нельзя было этого делать, например. То есть я жил в Советском Союзе, я был в это время, и там была такая ситуация, то есть совок. Но если вы иностранец, я вам не рекомендую говорить совок, потому что русские не любят, когда критикуют их политику. Они могут критиковать, но иностранцы нет. Еще Пушкин говорил. Вот, так что совок это сленг Советский Союз. Еще слово зомбоящик. Зомбоящик. Ага ящик а мария нет я не могу переводить на английский извините только по-русски но после встречи будет документ с со всей лексикой и э, вы можете почитать и перевести хорошо хорошо зомбо-ящик что это такое кто знает может быть здесь есть люди, которые живут в России очень давно или знают все нюансы русского языка ящик это ящика ящик это как место например где внутри вино или вещи зомбоящик и зомби вы знаете так ларс кто еще у кого есть версии что такое зомбоящик? Ящик это, да, место, где есть вещи внутри. Ящик. И, да, Ларс, молодец, супер. Это телевизор. Телевизор, да. Почему? Потому что есть люди, да, с хам, вы, наверное, русский, русскоязычный, русскоязычный. Телевизор в контексте пропаганды. Да, зомбоящик это э, телевизор, но который пропагандирует что-то и как с панки хам хорошо сказал который промывает мозги промывать мозги значит мозг это голова и промывать мозги значит вам что-то пропагандировать не всегда правильное да да русские каналы но ну, не только русские я думаю да да зомбоящик это телевизор телевидение которая пропагандирует позицию власти. Вот, зомбоящик. Например, если вы говорите с вашей бабушкой, а бабушка может сказать, «Наш президент самый лучший!» И вы можете сказать, «Ну, бабушка, не надо верить всему, что говорят по зомбоящику». Да? Хорошо. А еще один сленг немножко не очень добрый, не очень доброе слово. Люди, которые в оппозиции, которые не любят свою пару там, лидеры, и я вам сказала, что Дума это как парламент в России, да, а, и есть. Правильно говорить «государственная дума». Но есть люди, которые говорят «государственная государственная дура». Я надеюсь, что не слишком много русских патриотов смотрит это. Да, ли, да это от слова «зомби». То есть это ящик, потому что форма телевизора, который... Нас делает как зомби. Мы смотрим как зомби. Да. И государственная дура. Дура – это глупая женщина, как идиотка. И обычно это дума. Дума. Но люди говорят дура. Государственная дура. Когда хотят сказать, что эта дума делает неправильные вещи. Хорошо? Вот. Но еще раз... Русские это могут сказать, но вы лучше не говорите с русскими. Так, хорошо. И последняя, последний сленг, очень актуальный. И если вы, не любите, если вы любите Путина, извините, пожалуйста. Путин уже давно в России президент, и, конечно, у него много-много таких сленговых псевдонимов. Еще две минуты, друзья. И э, вы знаете, недавно был скандал, что у него дворец. Дворец – это шикарный дом. И там есть бункер. И что в этом бункере Путин сидит. И в ситуации ковида он там изолировался. И есть сейчас такое сленговое слово. Это «бункерный дед». Дед значит дедушка. Да, ну, Путин еще в хорошей форме, но уже не молодой человек, поэтому дед это такое негативное слово. Вот, и бункерный дед это такой сленг сейчас для людей, которые не любят президента Российской Федерации. Вот так теперь вы все знаете, дорогие друзья. Я вам все сказала. У вас есть вопросы? Почти час мы с вами говорим. Так, а, м -м -м, да, Микаэль, Кари, вы уходите, да, до свидания, спасибо за что пришли. Так, у вас есть еще вопросы. Значит, зомбоящик это как телевизор. Совок СССР в негативном плане. Все эти слова, они негативные. Госдура, Государственная Дума и Бункерный Дед, да, это Путин. Хорошо, спасибо всем, спасибо, что вы пришли, большое спасибо, пока. Вы можете посмотреть еще раз эту встречу на Ютубе. Спасибо, Ларс, Конор. Если вы в клубе «Русская дача», мы с вами там увидимся. Если вы еще не в клубе, приходите. Конечно, мне нужно сделать маленькую рекламу. Вот, приходите на, в наш клуб. Там мы делаем регулярные встречи. Бигзот, когда будет еще прямой эфир? А, э, я хочу делать регулярно, потому что мне нравится такой формат. А, угу, э, так, так, так, религия в России, вау, это такая тема трудная. Я посмотрю, какая будет реакция на видео о политике. И у меня есть подкаст о религии, и, может быть, мне нужно сделать интервью лучше с кем-то, потому что я не знаю эту тему. Так, ага, ага. Каспер, я много узнал, лучше сказать, нового, да? Хорошо. Хорошо, Анна Мария, вы поняли чуть-чуть по-русски, да? Всем удачи! Все, спасибо всем большое. Мне было очень приятно читать ваши комментарии, и вы можете смотреть видео еще раз. И я вас жду у себя на сайте, в блоге, в Ютубе, в Фейсбуке, в Инстаграме, не в ТикТоке. В ТикТоке я была, но это слишком для меня этот ТикТок. Я не могу. Так что будем видеться в других местах. До свидания, до скорого, пока-пока.